Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу протестировать с вами такую покупку из магазина FixPrice, Прайс, как гидрогелевые патчи вокруг глаз. Стоят они 99 рублей. Их существует несколько видов, но, к сожалению, в нашем магазине были только эти. Что нам тут обещают? Интенсивно питают и увлажняют, повышают упругость и эластичность кожи. Так, гидрогелевые патчи для глаз. Это высокоэффективная процедура, замедляющая процесс старения кожи зоны вокруг глаз. Оптимальная форма патчи гарантирует идеальную адаптацию контуру вокруг глаз и комфортное ощущение на протяжении всего времени воздействия. Мизококтейль из гиалуроновой кислоты, экстрактор от женьшеня, алоэ, зеленого чая, и морских водорослей обеспечивает интенсивное увлажнение, устраняет темные круги и отечность, восстанавливает эластичность кожи. Патчи станут настоящим средством перед свиданием или важной встречей, когда полноценный ход или отдых невозможен. Так, способ применения на предварительно очищенную кожу вокруг глаз нанести патчи. Через 15-20 минут снять остатки, смыть водой. Использовать 2-3 раза в неделю. В общем, давайте посмотрим. Здесь у нас идет 10 штук в них, то есть 5 пар. Я считаю за такую цену вообще здорово просто. Давайте посмотрим. Пени у нас. Вот они в таких вот упаковочках, в принципе, как обычно. И прозрачные. Сейчас нанесу, посмотрим, может, какой-то эффект. Это расскажу вам. Такие вот интересные. Вообще, лучше, конечно, их держать в холодильнике, чтобы эффект был лучше. Но я открыла, не убрала их в холодильник, думаю, будет тоже неплохо. В общем, как-то так. В общем, все я проходила. Я не знаю, по мне, так мне кажется, кожа тут стала мягче даже. В общем, патчи хорошие. Вообще, мне кажется, что они особо не отличаются друг от друга. Не знаю, если постоянно, конечно, использовать, как написано, 2-3 раза в неделю, то, наверное, будет эффект какой-то. Я ими пользуюсь очень редко, поэтому сказать не могу. А так, в принципе, пробуйте, берите. В принципе, за такую цену очень даже хорошо.